здравствуйте, здравствуйте. Так. ну что в добрый час давай потихоньку начинать у нас сегодня 16 2022 мира мир нашему дому и лени и блаженства мудрости и в благ и величия благословения сегодняшнего дня и у нас сегодня эфир посвящен а, предстоящей поездке на весеннее равноденствие а, в беларусь а, в гродненскую область а, вот и я начну такой с вводной части а, на тему вообще что за люди там живут что это за территории исторически что про нее известно а, ну во-первых, потому что концепций много, можно зайти с разных сторон. Если говорить о концепции потопа 18-го и вторая еще была волна середины 19 века, да, некий посткатастрофный мир, в котором мы с вами живем, то предыдущая катастрофа по одной из концепций, которая достаточно разработана в интернете, это пришлась по России, по сибирским территориям. Судя по всему, еще и по Америке тоже достаточно сильно, но все-таки, кто рассматривал Google карты видели, какие повреждения имеет земля. Прям вот видно вот эти соскубы, ямы и затопление, такой серьезный ущерб, который был принесен такой более нашей части, ну, то, что мы там, Сибирь, дальше там, северной части нашей земли. Вот. Сейчас, по их прогнозам, основной ущерб будет проходить через территорию Соединенных Штатов Америки, и поэтому в частности, готовится сильно заранее эвакуации э, достаточно крупных э, масс населения на разные территории, в том числе и к нам, потому что мы в этот раз, по их прогнозам, должны пострадать меньше. Я не могу сказать, что я прям вот считаю, что так будет, более того, в предыдущем эфире я сказала, что этого не будет, почему этого может быть или может не быть, это отдельная тема, да, но почему я сейчас об этом касаюсь, потому что э, на самом деле люди, населяющие эту территорию, являются переселенцами одной из волн эвакуации из того, что сейчас называют Великой Тартарией, посткатастрофное переселение, причем они родственники современных поморов и норвежцев, еще они очень близки к кетам, которые обитают на Енисее. Вот, и кеты раньше не были монголоидной расой, то есть их монголоидизировали чуть позже, да, есть фотографии конца 19 начала 20 века, это вполне себе европеизированные, близкие к тому, что мы сейчас видим у белорусов. Это, это, это, это, это, эти люди заселяли а, после, после катастрофы, да, было движение вот Пилорусия, скандинав, вернее жили они Скандинавия, Архангельская область, кост, польский полуостров, Норвегия. А, вот это все и называл, собственно говоря, Белой Русью. Это еще там территория Новгородской республики, причем в разные времена это было вплоть до. А, Вплоть до Италии некоторые ребята дошли, вот эти рекеты да, кроме Белоруссии, Литвы, я думаю, что в Латвии они там тоже есть, ну, современная территория, дошли до Италии, и что мы очень чувствовали, когда мы там были, потому что там русский дух, там дух русским пахнет, вот, и вот одна из волн переселенцев как раз заселилась на территории современной Белоруссии. Еще раз повторю, что настоящая Белая Русь, изначально исконная Белая Русь, это а, северная территория, это, это а, Архангельск, это... А, что там у нас рядом еще есть с Архангельском... А, ну, вот эти вот новгородские земли, сейчас я секунду найду, ну, да, Архангельская, Кольский полуостров, Скандинавия, Норвегия, юридически, туда даже одно время Казанское ханство входило, ну, территория Казанского ханства тоже входила в эту самую Белую Русь, как неудивительно. вот, поэтому, ну, на данный момент сейчас, да, то, что мы имеем, это искусственное достаточное образование, не в обиду белорусам будет сказано, это касается такой глобальной политики. Почему были? Да, конечно, еще была, была версия называть эту территорию, когда ее вообще создавали, образовывали как отдельное какое-то образование, на это начало 20 века. Ее хотели назвать а, Кривией. Кривией, потому что это еще и Кривичи. Но под Кривичами, вот у нас. А, в Царицыно, да, сохранились курганы, по, по, курганы Кривичи, потому что Кривичи – это достаточно крупное племя, и вообще одно время есть версия, что всех русских всех называли Кривичами, вот, хотели назвать криви, но это слишком уходило в слишком отдавала русскими, опять же, видимо, вот, поэтому а, назвали Беларусь. То есть, если коротко, да, та, на этой территории живут люди, а, конечно, там, а, возможно, а, не только, да, но основной костяк — это переселенцы из а, Белой Руси, которая находилась на севере, а, и которые в результате катастроф вынуждены были менять ареал обитания, смещаться на юг, и вот достаточно плотно они заселили территорию Белоруссии, Латвии, Норвегии, я думаю, еще дальше. Вот, и, собственно говоря, естественно, они несут в себе генотип, они несут в себе информацию и память первопредков, да, вот, а что такое... А до Тартарии это еще надо уходить в гиперборею, а гиперборея что такое? Это справедливое мироустройство, это честь, достоинство, совесть, это здоровые, очень устойчивые внутренние устои, которые просто так не появляются, потому что это много-много опыт предков, заложенный в крови, переданный по наследству, это культура, это доброта, это честность, это все то, что мы так ценили, любили в Советском Союзе, поэтому люди, которые едут в Беларусь, они отмечают, что там такой, есть вот это ощущение энергии а, того, что мы любили. Я помню, например, по Советскому Союзу, человек человек брат, товарищ, это было безопасно, никто никого не боялся, народы дружили, очень много сейчас пишет, что нет, не дружили. Да, всякое было, люди всегда были разные, но в общем и в целом, мы чувствовали себя все одной большой семьей, одной большой страной, все вместе развивались. И вот эта вот энергия, она есть кусками на нашей территории, сохранилась такие филиалы этого. Но вот самый крупный филиал этой энергии – это Беларусь. И я предполагаю, что во многом это связано с тем наследством, которое досталось беларусам от их предков, которые двигались с севера неся в себе вот эту культуру, традицию, память, это то, что не, не выжечь, да, даже если там образование какое-то, что-то в голове заложено, отличающееся от того, что было. кровь сильнее, кровь сильнее всего, дорогие друзья. Если в предке выбирали хищный образ жизни и жили им много там поколений, даже человек выбирает добро, созидание, он будет это делать, ну, странно, скажем так, да, но при этом будет считать, что вот он молодец, он все выбрал. Очень трудно поменять родовые программы, крайне трудно, это прям а, ни одно, ни два, ни три поколения должно пройти. Так вот, белорусы, в том числе, благодаря тому, что был а, советский период, а, они это сохраняют, потому что у них а, кодировка, внутренняя кодировка по крови, да, по наследству достаточно сильная. Вот. это такое краткое э, вступление в то, почему и зачем мы едем в Беларусь э, в марте. Но я, наверное, Тань передаете слово, да, что такое у нас вообще интересного происходит в марте, потому что это э, такие у нас были даже закрытые врата достаточно долгое время, потому что такой сокровенный э, личный э, индивидуальный глубокий процесс, э, который, э, ну, вот он сокровенный обычно он проходит в каких-то таких интересных путешествиях вот передаю слово татьяне спасибо Людмила. действительно мы находимся в преддверии врат праве врата весеннего равноденствия это время когда происходит балансировка сил земли человека и космоса причем в это время именно человек является главным связующим звеном немножко я такую водную сделаю про «Врата праве», а потом про, подробнее расскажу, почему именно в Беларуси, почему именно в Санатории что интересного. Именно в «Вратах праве» у нас происходит встреча двух волн времени. Врата биологического цикла развития всего живого на планете — это природный цикл. И, врата, и цикл духовного развития человека, то есть проявления его воли, способности влиять на развертку событийного ряда на Земле, и балансировка происходит конкретно этих двух волн времени в нас и через нас, непосредственно через наше тело, потому что тело — это явное, способное к действию. Поэтому состояние нашего тела, его здоровье, его поточность, она как раз влияет на эффективность проведения потоков э, тех космических энергий, которые приходят в это время на Землю. Но если вспомнить о строении нашего тела, то э, мы знаем, что у нас есть два центра равновесия. Есть центр равновесия в голове, в мозге, да, это вестибулярный аппарат, который позволяет нам сидеть, ходить, перемещаться в пространстве. И э, сердце сердце это центр равновесия который позволяет нам ощущать свою связь с миром испытывать состояние счастья именно исходя из сердца принимать решения правильные решения и врата правия соединяют нас именно с сердцем земли с ее кристаллом с ее душой с ее памятью именно в это время происходит сонастройка нашего сердца сердцем земли и соответственно сердцем солнца уже вот два лета интересно, что поток в Рат праве ведет нас в те места силы, где мы можем поправить свое здоровье, выйти на состояние целостности, взаимодействие с глубинными водами, с глубинными минеральными источниками земли. Во вратах правил, сейчас мы поедем. В прошлом лете мы ездили в Пятигорск, там было порядка 40 источников разного химического состава. Сейчас мы едем в Белоруссию, там тоже уникальный источник минеральной воды. Вода. Вот тоже я. Что мы знаем о воде? О воде мы, наверное, как о человеке, можно сказать, что мы знаем все и ничего потому что каждый раз открываются какие-то новые глубинные смыслы. И вот, готовясь к этому разговору, тоже пришли некие осознания, хочется, с которыми хочется поделиться, потому что в Беларуси, оказывается, «вода», в белорусском наречии, она так и произносится «вода». -а Если расшифровать это по буквице, то это «ведание асом дающее». То есть, естественно, вода — это информационный носитель. С другой стороны, простая формула H2O, известная нам из школьного курса физики. Два атома водорода и один атом кислорода. Водород — кислород. Звучит слово корень «род». Соответственно, вода непосредственно связана с родом. Но каким образом? Водород. Если прочитать это слово наоборот, то получается «до родов». Кстати, между прочим, звезды рождаются из э, водородных молекулярных облаков. То есть не только мы, но и звезды, и вообще все живое. Получается, первая энергия э, атома водорода, относится, она относится к зачатию. формуле воды присутствуют два атома водорода. Это подобно как э, мужчина и женщина, соединяясь э, в в космическом как бы, акте любви да, проводит, э, начинает новую жизнь. Точно так же и водород, два атома водорода в воде, это вот как поток рода мамы и поток рода отца. Кислород. Кислород — это э, еще оксиген называют. Э, в переводе, порождающий жизнь. Это как будто закваска духа, которая э, входит э, в явь, земную, в яев, вообще вселенскую. Это касается звезд, например. Да? Поэтому вода, она для меня сейчас открылась немножко с другого уровня. Это действительно та стихия, которая несет поток зарождения и поток жизни именно. Опять же, это информационный носитель и, соответственно, взаимодействие с ней у нас, имеет возможно, у нас есть возможность, а, как бы прочувствовать тот поток а, рода, с, с которым мы взаимодействуем, с которым, ну, в который мы пришли на эту землю, а, вспомнить именно поток нашей звездной памяти, наших звездных родов, а, и как бы восстановить себя, да, ощутить сопричастность и в данном лете поток в Радправе ведет нас в Белоруссию. На территории санатория Паречи находится уникальный источник, глубинная скважины 460 метров, хлоридно-натриево-кальциевая хлоридно воды с добавлением брома и натрия. Бром и натрий. Это бром и магния, -бро да, извини. А бром и магний — это микроэлементы, которые очень необходимы нашему сердцу. Соответственно, у нас сейчас ключевая настройка сердцем земли. И натрий, хлор — известная поваренная соль. Действительно, эта вода имеет солоноватый вкус. И тут пришло такое понимание, что у нас есть возможность не только исцелиться, восстановиться, потому что по своему составу а этот источник друсконенкайского типа, а друска – это тоже в переводе, соль, она имеет солоноватый вкус, и она близка к физраствору, то есть вот к той первой среде, которая вот нас эм, исцеляет и порождает, даже вообще близка к гнеотической жидкости. Да, да, над... Если простым простым если языком сказать, да, то это вот как ага. есть степень как это корреляция, то есть насколько э, близко к нам, чем это ближе, тем это легче усваивается и проще гармонизирует состояние, соответственно. Да, и э, поэтому можно сказать, послужить. что у этого высокая достаточно проникающая способность и способность как раз вот эту гармонизацию за относительно короткий промежуток времени провести. Да, и что меня поразило, мы обычно же собираем пазлы, не случайно, почему нас ведет туда поток, да, и именно эта вода почему-то высветилась таким смыслом, что у нас есть возможность не только исцелиться, восстановиться, но у нас есть возможность выйти на поток своей уникальности, ибо в Библии сказано, что человек — это соль земли, то есть прочувствовать свою уникальность и раскрыть его самосозидательным образом. И, честно говоря, я нахожусь прям в предвкушении нашей поездки и буду рада, если к нам присоединяются новые люди, и будет интересно, и на самом деле прямо вот жду этой поездки. Да, добрый час, давай теперь соберем в кучу, значит, само название Беларусь, если мы берем по знакам, да, это у нас относит вообще на самом деле к Белой Руси, которую вот я нашла прям носочку, да, какие территории входили в это, ну там карты, все, мы сейчас не будем разворачивать глубоко эту тему в самые-самые вот такие времена, когда это была достаточно крупная территория, это была Вол... Вологда, Архангельск, плюс Карелия с Кольским полуостровом, даже Казань, вот то, что я говорила, да, вот, а мы давно собираемся на север, там, в ту же Карелию, а хочется там в Архангельск еще дальше, вот, получается, что мы неожиданно едем в такой, если хочешь, филиал, да, который больше сохранился, более доступен сейчас, вот, и в котором да, еще я напоминаю, что Гродно это прямо на границе с Беларусью, э, с, с Польшей. Э, и э, так же, как и Брест, вот, если посмотрите карту, они одинаково близко к границе находятся, э, границы нашей Родины. Э, вот, и, в общем, удар э, во время Великой Отечественной войны э, Гродно приняло даже, по-моему, немножко раньше или одновременно, но было очень сильное бомбардировки. То есть там мало что осталось, очень серьезное было уничтожение. И мы хорошо много знаем про Брест и Брестскую крепость, да, но Грудно тоже сопротивлялось, и для нас это, знаете, как немножко выход на рубежи, если смотреть на отображение, кто наши эфиры более-менее регулярно смотрел, да, что определенное время назад мы поставили на знак ситуацию с Великой Отечественной войной и а, движение, а, вот как, Нападение известной нам истории, которая имеет кодировку 19, да, и освобождение земли от а, этого нашествия. Если смотреть сейчас по знакам, да, то вот буквально сколько-то времени мы наблюдали блокаду Ленинграда, которая, если смотреть по сегодняшним новостям, ребята дошли до тупика. Вот под Бегловым зашаталось кресло, спасибо в том числе шнуру с его песнями. А, вот. И вдруг объявляется о том, что вакцинация практически стопроцентно достигла ста процентов, и поэтому скоро будут сниматься все ограничения. А, это, так, ну, для меня это такое мощное отображение того, что те процессы, которые глобально происходят, действительно очень м, имеют совпадение отображений, потому что мы прошли Великой Отечественной войне. А, так что для меня это еще, знаете, кроме там вот того, что мы сейчас проговорили, выравнивание, взаимодействие там с глубинными водами, от проход, там, балансировка там, личных потоков и так далее, это еще и имеет такое глобальное отображение, что мы восстанавливаем границы нашей Родины, освобождаем ее от нечисти, и потом наступает период, когда... Нужно наводить порядок и там, строить, где нужно заводы, где, где что, восстанавливать культуру и так далее. То есть какие где были нарушения. Вспомните, что было в Ленинграде после войны, да, например, с тем же Царским селом и что там сейчас есть. Так что все движется уже в достаточно в достаточно такую созидательную сторону. Да, в Карелию на север действительно очень хочется, это в планах есть, но э, кто знает, есть такая фраза «повинуй сроку», есть поток, он ведет определенным образом, и в этом всегда есть смысл, есть добро. Ничего не происходит просто так, мы никуда не едем просто «А, куда бы нам поехать, куда мы еще не ездили, где народу больше соберется?» Нет, нет мы так не делаем, а мы смотрим туда, где сейчас идет поток, где имеет смысл побыть, повзаимодействовать, почувствовать и набраться, и отдать миру, потому что да не оскудеет рукодающего. И себе мы поедем сейчас давать, как это сказать, хорошего, да, там оздоровления, восстановления, балансировки. Но если добрый час светлым богам выше получится дать это миру, значит. Ну, у меня будет, например, чувство, что все не зря, я все правильно делаю. Вот. Мы это чувство знаем, и в добрый час нам его снова испытать. Так что, мне кажется, мы с основной все сказали. Танюш, благодарю тебя за информацию, было да. очень интересно. Дорогие друзья, всего доброго. Будьте счастливы. Пока-пока.